В рамках одного ролика сделаем развернутый обзор трех комплексов. Машина не заводится, аккумулятор сел, куда ехать. Вот это сидишь весь холодный и настроения нет. И валенки как бы не не надо прослушивать. Ну, потому что я работаю в Сочи, живу в Сочи. И я привык именно к центральному Сочи. Тихо, спокойно, как в деревне. Какая-то ностальгия, что ли. Но ну, что что-то в этом есть. Потому что у нас так живет блин, вся Россия. Вот именно так вот живет вся Россия. Один из корпусов он уже сдан. Пожалуйста, заходите, заезжайте, делайте ремонт. Это тот жилой комплекс, где тишина, спокойствие и еще раз напомню, умиротворение. Пусть не ругает. мне комплекс не нравится, я его не люблю. Я и куда то особо не люблю. Но вот посмотрите, что сзади меня. Ну, что это? Ну, что это за ужас? Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ДВ. Иван Колосов у нас за рулем, Илья Шамшин. Друзья, мы сегодня едем в район Кудепста, да, то есть это микрорайон, я правильно говорю, микрорайон, да, отснять полностью все Кудепсту да, то есть у нас по сути, да, в Кудепсте а, три комплекса, вы, наверное, прекрасно знаете, это Флора, Летний и Сантропе, я думаю, мы в рамках одного ролика сделаем развернутый обзор трех комплексов, Иван, ты ничего не с... хочешь дополнить? Но мы сравним все плюсы и минусы каждого комплекса, да, всю эту локацию покажем. И давай, наверное, по отдельности, может быть, поснимаем каждый комплекс. Да не, я думаю, давай. Наверное... Сделаем один, один, да, комплекс да, да, да, да. Микрорайон Кудепста. Так. Да. Потому что район там, понимаете, как там локация одна и та же, плюс-минус, да? Как бы я не вижу смысла делать три разных ролика. Я думаю, мы в рамках одного, да, три комплекса сразу снимем. Давай, это будет один большой масштабный э, комплекс, э, то есть ролик. Ну, поэтому не переключайтесь, впереди будет все самое интересное. Сейчас покажем вам, как у нас проходит дорога. Да, на улице лето. На улице лето. О, на улице плюс 17 градусов. 17? Где да, я, вот, плюс 17 градусов. Это у а, нас вот, сегодня... 17, да. Это у нас сегодня какое число, ноября? уж ну конец ноября уже. 20 что-то там 28 28 29 ноября уже да друзья все будьте с нами не отключайтесь Друзья, смотрите, вот то, что касается несезонности. Видите, пробка? Мы находимся в хосте. Вот хосте можно определить. Он, видите, круг обозрения. Собственно, почему так происходит, друзья? У нас сейчас начало декабря. Город действительно переполнен. То есть туристический поток едет и едет, едет и едет без остановки. Ваня, вот два слова скажи на этот счет. Я знаю то, что ты очень много знаешь про сезонность именно в городе в Сочи. Пробки бесконечные. Скончаем. Да, друзья, то есть мы сейчас а, находимся в пробке. У нас такие пробки были. Сейчас скажу, когда. Посмотри, люди в три ряда едут и все три стоит. Ряда, три да. ряда, да. Вот О, мы едем три ряда. Мы едем из Сочи в сторону Адлера. В три ряда и все стоит. Да, друзья, то есть, именно вот такие пробки а, были а, здесь, когда, ну, в сезон, наверное. Они были вплоть до. Наверное, конца сентября, даже наверное, до начала октября. И тем не менее, пробки продолжаются. Это о чем говорит, то, что действительно идет туристический поток. И он просто он не останавливается. А уже даже не просто туристические. Люди, большинство переезжают жить сюда в солнечные. Да постоянно приезжают. Постоянно приезжают. Все хотят на солнышке, все хотят погреться. Дороги просто физически не справляются. Ну, кстати, я вижу: вот видишь, там такие береговая охрана. Да. Да. А сочи вообще? Мы как у Христа за Да, пазухой. мы как у Христа за пазухой И при данной температуре воздуха солнышко светит, все зелененькое. А и самолеты полетел самолетик. Да, кстати, сам, да, самолеты здесь как маршрутки летают. Да, друзья, а, ну все-таки у нас, блин, начало декабря. На улице жарко, вот сколько, 17 градусов? 17. Да? 17. градусов, да. А у нас многие к этому стремятся. И рано или поздно они принимают решение, все-таки переезжают в наш город Сочи. Собственно, поэтому город переполнен. А что будет дальше? Дальше даже, даже, боюсь представить, что будет. А дальше. дальше, как все говорят, вот Сочи мыльный пузырь по недвижимости, мыльный ага, пузырь а, ага. по наполняемости. Это знаете, кто говорит? Это а... такой резиновый пузырь, мне кажется, он никогда в жизни не лопнет, потому что все люди едут сюда в Сочи. Да, это знаешь, что говорят про мыльный. Это как селедки в банке, но мы все. В чесноте, но не в, обиди, ну, не знаешь, в обиде, да, да, да вы знаете, кто говорит, кстати, про, про мыльный пузырь, Ну, это раньше говорили, сейчас уже меньше это я их называю риэлторы, староверы и старообрядцы, которые сидят и говорят, а, даже своим покупателям то, что нужно было покупать 2 а, года назад, 3 года назад 5 лет назад, да идите вы нахрен, а, нужно покупать всегда сегодня, но не было у тебя тогда возможности, но, слушай, ну а что об этом говорить, а, ты сейчас забери пройдет 2-3 года и будет все то же самое, будет все то же самое, поэтому э, есть возможность, бери, нет возможности не бери просто рано, или, по, рано или поздно возьмешь рано нет возможности, позд... просто будешь тратить деньги за отдых, на отдых бери с собой денег 1100-1150 приезжай сюда, недельку отдохнешь и поедешь обратно э, в свой там Сургут ну грубо Но, говоря, да, удобно. кстати, да, кстати, друзья у нас все-таки в Сочи кто бы чего не говорил, у нас здесь отдых не дешевый и речь идет не о пляжном сезоне, да, то есть и также в межсезонье здесь ну я не могу сказать, что дешево. И, в принципе, жизнь здесь тоже не дешевая, потому что... Ну, вс ⁇ едут в Сочи, но у нас... Город курортный, да, да. Да, да, да. Ну, да. слушай, э, в данное время... Или у нас на улице плюс 17 градусов, да, все зеленое. Или я бы сейчас где-нибудь жил в Сургуте, где минус 35, шапки минус 40. За шапки проходил. Шапки в каком-нибудь бушлате вышел, на улицу садишься, машина не заводится, аккумулятор сел, куда ехать. Вот это сидишь весь холодный, и настроения нет, и как бы... И валенки надо просушивать. И валенки просушивать, да. Да мне зачем это? Я живу в Сочи, я живу кайфу и балдею, и климат все зеленое. Когда ты в последний раз покупал зимние обувь? У тебя она вообще есть? Да у меня зимние обуви вообще нет, ни шапки, ни куртки. Да. У меня даже на машине зимняя резины нет, она ни разу да, не видела зимнюю да, резину. Да, да, есть такое. Ладно, друзья, едем в QDPS, сейчас отстоим пробку и не отключайтесь. Пока едем в пробке просто для вас болтаем. Да. Так, друзья, мы собственно находимся уже возле жилого комплекса Сентропе. Здесь у нас старт начинается квартира от 5 миллионов 900 тысяч. Я правильно говорю, Вань? Да, да, у нас да, есть да. хорошая перепродажа. Да, все да, друзья. Комплекс уже готовый, уже сданный. Покупай, заезжай и живи. Да, Skype. Здесь газ, своя парковка. Здесь еще да? газ есть, да? Да, газ, газ а газифицированный. Вон, да, да, да. Парковка подземная, паркинг. Посмотри, комбочки Да, давайте вместе посмотрим комплекс, как он выглядит сейчас, вот на данный момент времени. Друзья, собственно, вот так комплекс выглядит. Он уже обжитый. Ну, видно а, количество машин, да, и они еще с той стороны. А, народ потихонечку заехал, да, народ уже живет. Здесь, кстати, тоже парковочные места. Нарядный комплекс. Ну, что могу сказать? Пошли мы рассмотрим. Мы что туда приехали рассматривать не конкретно какой-то комплекс, а в целом локацию Сантропе, то есть локацию Кудепсты. Посмотри, какие висят персики. Какие персики? Это это хурма. Это хурма, друзья. Смотрите хурму. Посмотрите, как она. О, видно, да? Хурма растет. Вот такая вот хурма. Вот в каком городе у вас еще растет хурма. Ну что могу сказать, давайте за комплекс Сантропе. Вот свое личное мнение сейчас выскажу. Это Кудепста. Кудепста у нас. Жил бы ты в Кудепсте? Я бы не жил. Блин, мне центральный Сочи нравится. Я, кстати, вот, ну, Кадлеру курортному городку так себе отношусь, но потому что я работаю в Сочи, живу в Сочи, и я привык именно к центральному Сочи. Ну, ну, каждому свое. Ну, слушай, ну, район обжитый. Вот, смотри, давай так вот. Есть. Спортивная площадка, парковка надземная, подземная, а, от 5900, это сколько, 20 метров? 20, 20 метров, 22. маленькие малышки, да. комплекс готовый, комплекс с газом, как говорится, заезжай, живи, делай ремонт, что у нас? Парковочные зоны, машину всегда есть где поставить, а, все, что касаемо соседства, тихо, спокойно, как в деревне, по-другому по назвать не могу, что у нас слышно, как лают собаки, по утрам кукарекают петухи, да, наверное, или курицы, кто там? Ну, по крайней мере, смотрите, есть детская площадка, В соседство рядом, старый фонд, абсолютно старый фонд, но сейчас я вам покажу, прямо напротив нас строится, возводится комплекс Флора, это фз комплекс. О, спортсмен, сейчас я вам спортсмена покажу. Я, кстати, нет. Давай, давай, давай, я у тебя все получится. Я понимаю смысл этого мероприятия. Ну... Ну что-то у тебя да получится, я в тебе верю. Ну как бы, какая никакая, да, есть полностью типа спортивная зона, детская площадка на вот этом, э, как его назвать на этой горочке, наверное, раз проедешь и останешься без ничего. Ну какая никакая, аля детская площадка. Так, давайте, прям напротив у нас магазин продукты, это старый фонд, старый фонд, старый фонд, просто обычный старый фонд, газифицированный дом. Всегда есть парковочные зоны, парковки, всегда есть где поставить машину. Подземный паркинг, паркинг и надземный паркинг. Аренда здесь неплохо идет. Аренда? Да, кому ты его будешь давать? Объясни мне. Нет, все, вот парковка. позади меня просто старинный старый фонд. Хотел бы лично я здесь жить? Нет, не хотел. Но если я вышел бы на пенсию и просто на пенсии в какой-то тихой своей спокойной деревне, ну, возможно, да. Так, а что у тебя здесь? Ну-ка покажи. Слушай, я походу это коленки разминаю. Я просто не знаю, как тренажер назвать. Но, наверное, коленочки-то разминаются. Нет, нет, разминается. Слушай, ну ты лютый спортсмен. Ну, а вот ты вот мне скажешь, Это, между... это наверное, к... коленные суставы, да, это вот да, это да. разминаются. Да. Да. Соседство старого фонда есть частные дома, где сейчас мы рассмотрели, да, растет курма. По ну, крайней да, мере. Подойдите сюда. О. Вот здесь, знаешь, как-то вот есть какое-то чувство уюта. Знаешь почему? Объясню. А, потому что вот это скопление старого фонда, да, а, какая-то ностальгия, что ли. Но что-то что в этом есть. Потому что у нас так живет, блин, вся Россия. Вот именно так вот живет вся Россия. И я вот сейчас здесь нахожусь и понимаю, блин, ну как-то вот уютно. Нам даже хочется кому-нибудь в гости сходить на, на пирожки или на блинчики. Ну да, это как вот у бабушки где-то в... деревне. У бабушки де... сходить, да. У бабушки в деревне лает собака, где-то петухи кукарекают по утрам. По крайней мере, у нас закрытая своя территория, охраняемая. Паркинг есть, видеонаблюдение есть в каждую сторону. Там видеонаблюдение, свой комплекс. Ну, комплекс достаточно как бы очень даже неплохой. Посадили озеленение, я думаю, эти горшки в скором будущем они вырастут. Ну, по крайней мере, у нас есть магазин продукты, куда можно сходить всегда. Ну, по крайней мере, сахар и булку хлеба всегда приобрести. Перед нами возводится комплекс «Флора», который строится по ФЗ 214 Что у нас еще? Абсолютно старый тихий фонд. Здесь можно проживать, знаете, вот именно как бы... Вот у нас входная группа, пальмочки растут. Тихо, своя благоустроенная площадка. Ну, как говорится, что здесь... Вот прям как в деревне. По-другому я и назвать не могу. Ну, Ну, с другой Адлер так ехать. Слушай, ну до, ну, до Адлера, да. Ну, знаешь... Это что, что, другое занятие? Ну, по крайней мере... А это мне кажется, разминается. Ну, по крайней мере, знаешь как? Посмотри. Пальмы, пальмы, пальмы. Все зеленое. Хурма растет. Расположение, развязка. Очень удобно. В центральный район Сочи... Центральный район Адлера, ну, да, на Красную доехать Поляну, на 5 минут, но... ну 5, без, без проб 5 минут, 5 до, минут, до да. Сочи минут, наверное, ну, 15 доехать, ну, да. но до есть, Сочи... локация, ну, не самая плохая, и все-таки, вот я понимаю, здесь, ну, как-то все-таки уютно, что-то, что вот, блин, в этом старом фонде, что-то в нем есть, совок, черт совок, черт возьми, что-то тут есть, да, старый совок, да. а пошли зайдем в магазин, посмотрим, что там из продуктов есть, Сейчас попросим. Сигареты, бутылку Да, бутылку водки и пачку сигарет. Да, пойдем сейчас поднимемся на общий балкон и прям с верхнего этажа посмотрим, собственно, какие здесь виды и что мы имеем рядом с этим комплексом. Ну вот давай посмотрим, смотри входная группа, пальмочки, все в пальмах. Блин, Сочи это город пальм. Скажи. Ну, Сандра, по мне нравится комплекс, хороший, достойный, по крайней мере. Консьерж. Многоквартирный жилой дом, да? Первый подъезд. Квартиры. Че, мы туда сможем заглянуть как-то? Где консьерж? А что, комплекс закрыт? Ха, ха А вот, смотри, консьерж. Блин, домофон. Все работает, просто так не зайдешь. А ты нет ключей с собой? А откуда у меня ключи? Ключей нет. А у же были ключи. Солнце светит. Погода шикарнейшая. Даже здесь есть небольшая парковочная зона, да, а где можно. 22 -ая. припарковать, поэтому э, что у нас, есть подземный паркинг, э, люди проживают, вот так вот выглядит наш комплекс, э, что здесь у нас, подготовка к школе, вот, кто-то здесь какая-то IQ территория, да, английский язык, подготовка к школе, семейное обучение с 1 по 4 класс, вот, пожалуйста, Своих детишек можно здесь отдавать. Так у нас выглядит парковочная зона, да? Въезд в паркинг. Давайте быстро зайдем, посмотрим, что у нас там. А, вот еще у нас такая мини-детская площадка. Насколько я знаю, здесь парковка, она, знаете, как автоматическая, там, электрическая. Машины поднимаются, опускаются. Ну, Сейчас мы зайдем и глянем. Ага, извините, не зайдем, потому что паркинг закрыт, а пультика у нас нет. Итак, друзья, приехали показать вам, что такое жилой комплекс летний. Честно скажу, когда вот смотришь на этот комплекс, лично мое мнение, ну даже вот как-то и тихий, спокойный, хороший комплекс. Именно, знаете, такой для умиротворенности, для тишины, для спокойствия. Можно я одену здесь очки, начинается сильное солнышко у нас. У нас же все-таки город Сочи, да. Стройка ведется по федеральному закону 214. А у нас корпуса... 12-этажные. сейчас я вам зайду покажу придомовую территорию что это за комплекс входная группа у нас как говорится наш шлагбаум собачка у нас встречает давайте сейчас рассмотрим что же это у нас собакин привет Один из корпусов он уже сдан. Пожалуйста, заходите, заезжайте, делайте ремонт. Здесь у нас возводятся другие корпуса. Вот у нас стройка ведется, стройка по ФЗ. Еще раз напомню, техника работает, кран работает. Пусть как бы все не очень быстро, медленно, но в правильном направлении все тихо, спокойно. Давайте так. Обычная, стандартная везде территория благоустройства, озеленение. Комплекс именно для жизни. Комплекс именно для тех, кто хочет приехать, проживать в своем, так скажем, доме эконом-класса, но в тихом, спокойном месте. Раз корпус, два корпуса, корпуса разных цветов. Видно, видно оранжевый, зеленый. Вот здесь возводится, здесь буква Г возводится. Ну, то есть это те корпуса, которые можно зайти уже и, как говорится, делать. Пожалуйста, делайте ремонт на свой вкус на свой цвет вот так вот выглядит наш комплекс летний а, скажу по другому жил бы я бы здесь в этом комплексе летний Ну, наверное если мне было бы лет 60 70 80 где я хочу тишины умиротворенности ну да возможно я бы жил а, при наличии а, автомобиля Транспортная доступность очень удобная. До центрального района Адлера 5 минут, до центрального района Сочи буквально 10 минут на автомобиле. Парковочные зоны есть, да, паркинг есть. Комплекс строится, все открыто, прозрачно. Комплекс полностью весь огорожен под видеонаблюдением. Парковочные зоны есть. Что между, между комплексом летним и Сан-Тропе, да? Сейчас я вам покажу, посмотрите. Не знаю, камера передает или не передает. Вон он впереди, наш Сан-Тропе. Ну, по крайней мере, между, то есть, Сантропе, Флора и Летний. Между Флорой и Летним вот здесь огромный-огромный питак Просто пустой какой-то территории. Очень много паркинга, машины есть куда поставить. Но я думаю, что когда будет полная заполняемость всего этого комплекса, ну, я думаю, с парковочками будет чуть-чуть, наверное, напряженка, а может быть и нет. Смотрите, как застройщик изначально разрисовал, то есть... Паркинг, Машины раз поставил, машины два. Но я так понимаю, первый ряд они будут оставлять у себя э, за стеклом номер телефона. То есть придется каждое утро звонить соседу и говорить, слушай, отгони машину, мне нужно выехать с первого ряда. Ну, потому что машину раз поставил, машину два. А может быть, если в семье две машины, удобно поставили. Ну, в общем, не знаю. Можно будет сориентироваться. Э, давайте по-другому скажу, что у нас еще. Есть разные варианты по цене входа. Так, какие-то шприцы валяются, но это не серьезно, не серьезное дело. Комплекс потихонечку на, начинает, э, комплекс заживет, знаете, как бы, я думаю, года через 2-3-4, когда полностью все корпуса будут сданы. Что у нас есть э, в округе всей нашей территории? Давайте я вам покажу, что у нас есть в округе всей нашей территории. Вот, посмотрите, позади меня просто тишь да гладь, нет ничего. По крайней мере, не могу очки снимать. Можно я очки одену, буду в очках, потому что сейчас иду напротив солнца. Что у нас? Небольшие детские площадки. Сейчас я покажу, как они выглядят. Вот, так скажем, какая-то опушка. Опушка-избушка. Вот избушка, лавочки, скамейки. Ну, я так думаю, что назовем это какие-то деревянные шезлонги, да? Где можно прийти, просто отдохнуть. А они в виде полукруга сделаны. Ну, как бы вот такая придомовая небольшая э, зона, зона-территория. Я так понимаю, что это детская. Что у нас здесь? Буквально за забором, да, у нас проходит река-речушка. Должны, по идее, по большому счету сделать набережную. Ну, что будет дальше с этой набережной, я на данный момент пока не сказать вам не могу. От слова совсем. Ну, по крайней мере, что-то где-то слышно техника, равняют, делают. Огорожен полностью наш забор. Посадили вот у нас, получается, что здесь, я не знаю, не разбираюсь в этих деревицах. Их подвязали. Я думаю, что скоро будет красота. Ну, по крайней мере, тихо, спокойно. Это тот, это тот жилой комплекс, где тишина, спокойствие и, еще раз напомню, умиротворение. Я думаю, что жилой комплекс летний, он менее подходит для молодежи и больше подходит для возрастных людей, для пожилых людей. С каким комплексом я могу его сравнить? Летний, флора, с комплексом семейный, который находится у нас в поселке Лазаревском. Варианты у комплекса летний есть много по цене входа, начиная от 5 миллионов рублей, плюс-минус. При наличии машины жить в тишине на побережье Черного моря да, неплохо, зато здесь свой какой-то естественный воздух Здесь вообще все свое, все по-другому. Если взрослому человеку рассматривать э, кудепсту да, однозначно, сто процентов да. Молодежи будет скучно, а вот перевести сюда маму, бабушку, дедушку, э, родителей своих, чтобы они просто жили в комплексе летний, а молодежь их не будет проживать где-нибудь там в центральном районе Сочи или в Адлере, да, отличный вариант тихий и спокойный с каким комплексом из центрального района сочи я могу сравнить этот летний сразу что мне приходит в голову однозначно это у нас министерские озера все сами прекрасно знаете и понимаете почему дома у нас однотипные одинаковые ну в общем Сейчас покажу небольшую еще придомовую территорию, даже не придомовую, а за территорией, как у нас выглядит там. Друзья, давайте так, мы же приехали показать вам полностью всю территорию, всю Кудепсу, да, что такое Кудепста, где находятся эти комплексы. И не только придомовую территорию, все, что находится рядом, так скажем, вот в этом микрорайоне Кудепста. да, здесь есть магазины. Но чтобы вы понимали, позади меня находится жилой комплекс летний. Вон там находится жилой комплекс Флора. Что есть между этими комплексами? Я вам покажу сейчас придомовую, не придомовую территорию, а территорию, так скажем, вблизи этих жилых комплексов. А дальше судить вам, потому что я вам показываю не все самые красивые краски, а я вам показываю реальность. Что у нас? Давайте рассмотрим. Промзона. Максимально промышленная зона Брошено-заброшено Возводятся красивые, яркие корпуса Но сама Кудепста Конечно, Кудепста Она, блин, желает Все-таки лучшего Что здесь? Заброшенные покрышки Грязь, мусор Ну, по крайней мере, я очень надеюсь Что когда-нибудь это все-таки доведут Это до ума Потому что здесь Ну, я не знаю, как это все объяснить Территория большая есть очень много свободной земли, проходит лэпкая линия передач, да, а, какие-то покрышки, полупокрышки, куча земли, куча горы, а, небольшие частные строения постройки. Я так понимаю, что здесь ничего не построится, потому что проходит линия передач, но вот как есть. По крайней мере, тихий свой спокойный да, комплекс. И между ним, я не знаю, сколько здесь территория земли, сколько здесь гектаров земли. Вот так вот все брошено, все заброшено. А сейчас я покажу, да, что у нас здесь есть интересного. Хотя на самом деле здесь интересного нет вообще ничего. Но решил вам показать, а дальше вы делаете свои выводы. Вот такая вот замученная грязь, слякоть, как говорится, здесь Пешком вы точно не пройдете, но на машине можете проехать. Вот огорожен своя территория. Я думаю, что здесь будет возводиться какой-то небольшой дом. Может быть, частный дом, может, магазин. Не знаю, сказать не могу. Максимально ничего не знаю. Вот проходят э, тепловые трубы. Вот у нас возводится комплекс Флора. Поехали, посмотрим, что это за комплекс Флора. И, как говорится, первый комплекс Сантропе, Флора и Летний. Это все, что есть... Это все, что есть на территории Кудепста. А, знаете, ну, наверное, в Кудепсте можно только просто выйти максимум в вечернее время с собакой погулять, а, приехать на машине, поставить машину, занести продукты домой. Ну и на этом, наверное, все. А, абсолютно есть где погулять в Кудепсте, куда-то сходить отдохнуть, какие-то набережные нету от слова совсем. Вот просто нету их. А, магазины есть. Транспортная развязка очень удобная. Ходит ли общий, общественный транспорт, автобусы? Да, ходят постоянно. Ну, как бы как есть. Поэтому я очень попрошу, комментируйте максимально больше. Комментируйте разные комментарии, чтобы понимать ваши пожелания, ваше мнение. Понравилось, не понравилось. Ну, по крайней мере, решили вам показать максимально всю атмосферу, да, вот этого микрорайон Кудепста. Друзья, коллеги, нахожусь сейчас возле жилого комплекса Флора. А, ну, понятно, что здесь стройка, особо смотреть нечего. Но, давайте так, я а, поделюсь, собственно, собственно, своими впечатлениями, своими эмоциями. А, мне комплекс не нравится. Вот, кто бы чего не говорил, пусть меня ругает, пусть не ругает. Мне комплекс не нравится, я его не люблю. Я и Кудепста особо не люблю. А, как бы локация, в принципе, неплохая. Нормальная локация. То есть, здесь и до Адлера можно доехать ну, не так далеко адлер до сочи то же самое блин но ну, здесь знаете как здесь а, окружение старого фонда а, район можно сказать старый особо не обустроенный вот флоре и летнем устроиться еще не перестроиться ну как бы это это вообще долгие проекты а, взял бы себе наверное взял то есть даже если вот нет такое негативное отношение именно к флоре клик летнему да ну скорее всего взял бы но а, знаете, для чего взял бы? Однозначно, это игра в долгую, это хотя бы там на 3-4 года, может быть на 5, да, как бы можно взять, да, цена вырастет, да, здесь можно заработать, это как бы это бесспорно, потому что у нас и строек-то по сути особо и нет. В Сочи, да? Вот, однозначно игра в долгую, берешь, ждешь там 3-4 года или вообще не продаешь, просто оставляешь там, не знаю, на аренду, там, детям, не знаю, внукам, да кому угодно поставляешь и все. То есть капитал по унитеду -нет, растет. Вот. то что касается локации флоры ну давайте вот смотрите вот я сейчас нахожусь э, возле комплекса но ну, вот посмотрите что сзади меня ну что это ну что это за ужас мы кстати все ждем когда вот эти жилые гаражи э, снесут потому что блин ну смотреть они них аж больно мне кажется только в сочи эти жилые гаражи друзья я вам э, собственно рассказал свое личное мнение она может очень сильно отличаться от вашего. С вами был Илья Шамшин. До встречи в новых выпусках. Пока. Сколько мы уже едем отсюда? Мы стоим в пробке. Наверное, уже минут 20. 20. Друзья мои, мы уже 20 минут не можем выехать с этой Флоры. Я, честно говоря, даже не понимаю, в чем проблема но я понимаю что эта проблема здесь стабильная вот это мои ощущения не так часто здесь было. хотелось бы быть еще реже Мы просто а... стоим и не едем Хотя... да но просто, ну просто но как бы получается у тебя только одна дорога и все хотят выехать а и знаешь, у тебя какая-то пробка ну просто она вот она, она не нелепо этот пробка там бессмысленная полу... там получается просто пересечение э, четырех дорог и один светофор то есть насквозь проехать, кто-то выезжает с Кудепсты, кто-то едет на дублер, с дублера. И вот они все столкнулись, знаешь, здесь по-хорошему не нужен ни светофор, ни регулировщик. Быстрее сами бы разъехались. Друзья, все-таки Кудепста это необустроенный район, старый, со старым фондом, с огромным количеством самостроев, я честно говоря. Вот по-моему, вообще долгострой. Не знаю, как он называется вот этот Большое зерянь. количество да. промзоны. Фромзона, да. промышленная зона. Ну, просто какие-то старые... Честно так? сказать, даже ЖК семейный, пусть он в Лазаревке находится, блин, ну, к нему вот есть какая-то любовь, ты приезжаешь семейный, да, он в Лазаревском, да, он хрен знает где, но опять же, относительно Сочи. Рядом вся инфраструктура, доезжаешь, да, туда приезжаешь, там, и какой-то есть эффект, вау, пусть Видишь? он далеко, да, пусть он, кстати, он по, по низу рынка, приезжаешь, какой-то и какая-то вот есть к нему влюбленность, я не знаю, может это мое личное мнение, но, кстати, оно очень... Часто пересекается с э, мнением других и специалистов и собственников. Слушай, Здесь, ну как... я тебе так скажу. Вот э, флора летний обычно голимый эконом. Что лютый эконом? эконом? Что у нас? Как, как минозера? Я за эти деньги могу поехать в Министерские озера. Можно рассмотреть сейчас. А... И министерские озера будет стать лучше, чем однозначно да. лучше. Да. Фрукты. Ну локации, фрукты, со... ладно, фрукты они в Сириус, не будем с фруктами. Сразу. Ну хорошо, министерские озера ну, ми Минозера, озер, мин мин да, намного интереснее. А здесь мы просто приехали, вот сидим, ждем, когда мы отсюда выйдем. Еще, наверное, с полчаса подождем и выйдем. Ну, что-то две машины сдвинутые. А это сейчас мы вне сезон, а когда здесь будет сезон? Ну, вот, даже ты захочешь 8, выехать, 8%. вроде бы по факту тебе ехать до Сочи 10 минут, но через три часа ты будешь в Сочи. Слушай, но ну есть свои и плюсы, и минусы, Если Ну сколько а... плюсов ты считал? Ну плюсы? цена, цена, да. Цена входа и... Они в какой-то момент они скаканули очень сильно, это была весна 21 года, это был скачок, он ну, в принципе по всему рынку этот скачок был. Да, но цены скорректировались, в принципе, тот же летний может сейчас за 5, за 5 500 взять. Давай но знаешь это, как? Это нормальная цена, флора там но чуть подороже. Вот цена входа, но при этом ты знаешь, ты перевез своих родителей, центральное побережье, ну, Сочи, да, так скажем, большой Сочи. Или они будут там где-то жить, у черта на куличках, не выходят толком ни во двор, никуда погулять. Или здесь они живут, у нас постоянное лето, летушка. Короче, да. За флору залить, не даже сказать нечего. Да. Поэтому пишите побольше комментарий. Я даже не знаю, как эти комплексы комментировать. Но я в эту локацию никогда не езжу. Сейчас приехал, отсняли, и больше я не хочу сюда ехать. Вот я в кудепсту не езжу вообще. Вот от слова совсем. Нечего здесь делать. Нечего. О, свет. Всем пока! Всем пока.